Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами я Интересный, и сегодня мы с баклажанчиком. Всем привет! Решили пройти какую-то непонятную для нас карту. Пом... А, э, карта называется. Как она называется? Как она называется? Подожди, подожди как она называется? Жизнь алкоголика, мы скачали карту. Вернуть жену. Вернуть жену, ребят, мы скачали карту, решили в этот раз какую-то фигню поиграть. Поэтому давайте сейчас начнем. Так, давайте почитаем, значит, сделаем настройки, которые пусть у нас стоят. И давайте почитаем правила здесь. Так, не ломать блоки, Не убивать всех. А, убивать всех монстров. Извиняюсь, неправильно почитал. Не использовать читы Кристофер, ты читы установил? Удалей. хе хе ладно, Так, карту построили. Помоги авторам-рублем. А! Ребята, если ссылка на карту в описании. Можете сами проходите. Ну, а мы нажимаем с тобой. Начало. Я. Бляха! Опять наши проиграли. Сейчас это еще бы пивасику. Зря дешево купил. Ой! А у тебя эффекты наложились? Да. У -у -у, понесло. Так, сейчас, сейчас мы Что у нас там в холодосе. Где холодос? Давай, види меня, у меня что-то все поплыло. Где? А Раздерг... вот холодос. Что там? Что там есть? Ага. Записка. Подожди, тут записка. А одно молоко, да? Ладно. Так. о молочко. Ой, хорошо-то как стало. Ребята, похмелился. Так, тут какая-то... Э -э, Кристофор, тут какая-то... Тебя как называть-то? Кристофор или Баклаженчу? Первый вариант. А, Крис... А, или Крис. А лучше этот. Ладно, давайте. Крис. Крис, смотри. Тут есть у нас запись... Ты телевизор, ты зачем ломаешь? Ладно, смотрим записку. Я твоя жена Ирина, ухожу от тебя с нашим сыном Олегом, так как ты алкаш, который может только бухать, и ничем нам не помогает. Но я дам тебе шанс исправиться, исправиться. Автор дурочек написал неправильно. Если ты выполнишь мои требования, иди, первое, иди к, в комнату к сына. Так... Крис, нам надо идти в комнату сына Пошли искать комнату сына В этом как бы доме я даже... А, ты, а еда есть у тебя? Есть еда, Есть еда. дай мне еду А, вылетела Так, у тебя еда есть? У тебя еда-то есть? Дай мне хотя бы один хлебушек то Ты весь хлеб у меня сыганил. Дай хлеб О, телевизор Рабочий А где футбол? Футбола нет, ладно Пошли в комнату сына Нам надо комнату сына вообще-то искать А мы тут с тобой Так о, походу, это комната сына. Да? Первое задание. Ну-ка, дай. Эээ, дидеристы. Читаем, что здесь написано. Первое задание. Что здесь есть еще? Читаем. Убей всех монстров под кроватью Олега. А что делать, если я боюсь монстров? Ладно, давай, наступай. Так, куда ты наступал? Может, что здесь у нас есть? А! А мне комплектик можно? Мне хоть что-то дай чем будешь там? А, ну я лук 4 стрелы и вот кожаная броня. Ну, нормально, как бы поехали. Господи, какая здесь косма кошмар! Сейчас я его тут разма. А, нет, нет, нет, нет, Как бы, ребят, без меня я не люблю. Когда меня бьют. Ну ты, молодец, хорошо сработано. Так, там монстр, там монстр, мне страт. Ты, ахгат! Да, пошли он туда. Он там монстров больше, чем у меня. Ух ты ж! Давай, ты их на себя заагрел, и а я буду. А! Нет, не загрел О, фу-фу-фу, мы с тобой. Фу -фу -фу. А, а, молоко. Спасибо огромное. А, не надо. Ладно, ладно. Фу, что то я пьяного, то я слишком бодрый. А куда нам идти-то? Нам тебе что-то выпало? Нет. Мне тоже ничего не выпало, давай посмотрим. А, ключ выпал. Ключ выпал, давай. Возвращаемся. Нам надо, как бы, покидать территорию. Что там на этом ключе есть? Чё? А, вот ключ сюда. Все. А, я сто лет я в толкан не ходил. Ладно, ребят. Так, где толкан? О, толкан. Так, ой, записка. Что там написано? Читай. Ты выполнил мое первое задание. А -а -а -а -а. Реально? <с history> я даже удивилась Теперь почувствую канализацию в туалете Ох, шарлатанка, да? Мы еще какашки Какие-то должны будем нюхать Понимаю, ладно Давай на второе задание О, Господи, и где мы? Что мы должны здесь делать? Слаймов убивать? Это грязь? Вот это грязь Да, соглашусь грязи Господи, что у меня Давай ты направо, я налево ты... Точнее, наоборот, давай я прямо. Буду грязь. А тебе драться-то есть, чем, или все. Не, все. Все понятно. Так, встречаемся, если кто-то выбивает ключ, сразу же орем. и Говори мне, что ты выбил, например, ключ, или я выбью, если я выбью. Но здесь хотя бы я сражаюсь потихонечку, как-то очень аккуратненько. Так, так, так, так. Ребята, если вы хотите больше. Так, я нашел, я, походу нашел, куда нам надо идти. Ну, сейчас, подожди, я здесь как. Вот, подожди, что там написано? Так. Трубы прочищены, за Трубы прочищены. А мы всех убили? Походу. Походу. А где дальше идти? А, нам дальше. Фига. Так, что там написано? Задание 3. Так, задание три нам туда. Давай, читай. Мне надоело выслушивать крики. Твоих дружков из падика. Пока что у нас хороший адитас кроссовки. И жалобы соседей. Так что выгони своих корешек сюда. Так, нам задание третье, да? Так, алё. Ой! Никитка! Валера! Валерка! А, а где Валера? А где Валера? Мне Валера нужен. Я ему деньги занимал. Мне Валера деньги должен. И О, бухло, бухло, бухло а! Где меч свой? Игрушечный меч О, меня обманули А что там? А что нам сделать-то надо? Ключ у тебя выпал здесь еще какая-то А, у меня кнопка есть, извиняюсь Ты дурачок О, записка, задание 4 Что там? Так, читаю. задание 4 Сейчас, подожди, я сначала прочитаю Ого, ты даже э, выгнал своих приятелей Я удивлена ну вот твое последнее задание. Сходи в магазин и купи продукты. Молоко, хлеб, яйца, рыба. Мы не выполним. Так. А деньги нам дадут? Деньги. Нет денег. Ох, шарлатаны. Уважаемые. Здравствуйте, здравствуйте. Добрый Опять за Не, не, ребят. Я пришел за продуктами. Вот да, что ты хочешь купить. А вот знаете, что это такое? О, я все купил. Что ты купил? И двините денег нет. Украли, и ушли. А че делать-то? знаю. Молодец, Джора. ты выполнил мои задания и даю тебе второй шанс. Спасибо, я больше не буду бухать. Я вижу, что ты начал исправляться. И все что? Конец. А кто слушал? Молодец. Олег! О, Олег! Подойди, отойди, отойди, Олега! От... Подожди, стоять. Подожди, у меня жизни нет! Дай Олега! От... Дай Олега! Где Олег? Олег! Ох ты ж! Ох ты ж, шарлатан! Дай Олега, подожди! Дай Олега! Где Олег? Олег! Ирина, ну Ирина! Ну, ребят, ну нельзя так от меня уезжать! Как это так она бегает? Что это? это? Подожди. Ладно, ребята, спасибо за просмотр, конечно, этого видео. Не знаю, как вам понравилось прохождение таких карт. Если вы хотите, чтобы мы снимали еще больше таких карт, молодец, взорвал квартиру еще. Если вы хотите, чтобы взорвали еще больше таких карт, у взорвали... меня поставьте очень много лайков ребят давайте наберем под этим видео 10 лайков и может даже выйдет еще какая-нибудь карта интересная спасибо всем за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем удачи и всем пока если чё. Эээ, ссылка на эту карту находится в описании можете сами в нее сыграть